Квартиры в Мацесте с чистовой отделкой всего лишь по 180 тысяч за квадратный метр. Друзья, всем привет! И в сегодняшнем выпуске квартиры в Мацесте с чистовой отделкой всего лишь по 180 тысяч за квадратный метр в ТСЖ «Русь». Очень люблю это местечко, у меня здесь живут близкие друзья, часто к ним приезжаю в гости. Вот так выглядит ТСЖ Русь в Мацесте. Территория закрытая. Сегодня погода хоть и не летная, но все равно взлетим на коптере, чтобы у вас было понимание по месторасположению. Ну что, друзья, взлетим. Посмотрим, где мы находимся. Это у нас улица Чикменева. До самого моря около трех километров. До самого центра Сочи, около 10 километров, прямо рядом с жилым комплексом ⁇ ТСЖ Русь ⁇ находится магазин ⁇ Магнит ⁇ детский садик, школа, поликлиника, набережная речки Мацеста. То есть место на самом деле ну, очень хорошее. Давайте камеру вот так вниз направим. И вот тут пролетим над деревьями, тогда, нам полетим повыше, повыше. Э, куда его понесло, прикинь, его куда-то понесло, опачки. Так, есть некие проблемы, я так понимаю, здесь глушилки, то есть вот так вот ТСЖ выглядит, В той стране получается Смотри, его реально несет. из-за этого, мы из-за биологического состава, с натуры. В общем возникли некоторые неполадки, поэтому мы спускаемся. Вот там находятся сами дома. Делаю акцент, что место абсолютно ровное. Смотрите, рядом с домом здесь есть еще вот такая вот ярмарка. Также рядом с ярмаркой находится знаменитая Мацестинская лечебница. Сразу хочу сказать, что там Мацестинской лечебница не пахнет. И кто напишет в комментариях, вы редиска. Именно там не пахнет. Потому что у меня там живут друзья. Я часто к ним приезжаю в гости. И до туда запах не доходит. Друзья, сейчас вот сделаю дубль 2 разлечу на коптере рядом с домом прямо обстановка смотрите всякие мясные лавочки и так далее и так далее а, вот строительный рынок и вот мы едем и сейчас приедем прямо на набежную речки Мацеста прямо рядом с домом большой магнит и откровенно говоря вот здесь на повороте запах Мацесты доносится, но на ТСЖ «Русь» нет, очень редко еле-еле уловимый запах, это я вам даю стопроцентную гарантию, вот она, речка, набережная речки Мацеста, и тут мы сейчас постараемся взлететь на коптере, кстати тут же прямо рядом большой знаменитый мацестинский рынок, самые дешевые продукты там, и вот пошла благоустроенная набережная. Нравится мне тут ехать, смотрите, да, как зеленая арка прям, туннель зеленый. И вот она, благоустроенная набережная. Делаем дубль 2 с коптером. Ну что, попробуем. В общем, на самом деле, самое основное сказалось. Вся инфраструктура, она реально ну прямо в непосредственной близости. Вот, и по набережной речке Мацеста, да, вдоль набережной, вот, кстати, сейчас на ваших экранах тот самый знаменитый рынок. И по набережной речке Мацеста всего лишь 3 километра, вот разворачиваю коптер в сторону моря, всего лишь 3 километра, и там же тропа Теренкур. То есть вот она набережная. Красивая. Чё? Будьте осторожны, видишь? Короче, надо опускаться. Основное вам все сказал. Все вопросы по телефону. Здесь такой детский уголок, дети рассыпались, убежали сразу куда-то. Нравится вам здесь жить? Да, да? очень. <соединяющие> Смотрите, все в цветочках. Ой, все-таки многого стоит вот это уединенное место. Все утопает в зелени, граничит с нацпарком. Ну, вот такой нюансик, да, нужно подняться вот по ступенькам. Здесь тоже все облагорожено. Парковок хватает всем. И, кстати, под каждым домом есть парковочные места, которые продаются либо сдаются в аренду. Смотрите, какая живая изгородь. Эти цветы называются «страстоцветы». Согласитесь, красиво. И тут все ухожено. Чистый, ухоженный подъезд. Кстати, хорошая управляющая компания. Вот Что-то с замочком тут случилось. Управляющая компания сразу все ремонтирует. Заходим в квартиру. Общая площадь 87 метров. Полноценная трешка. С правой стороны просторный санузел. Я думаю, наверное, квадратов 5 точно. Далее. Кухня, либо она совмещенная с гостиной, либо можно изолировать. Здесь делается дверь, чтобы комнаты были непроходные. Обратите внимание, стоят радиаторы. Сделана стяжка, штукатурка, разводка электрики. Все коммуникации центральные. Собственная котельная, то есть горячая вода отопление от собственной котельной. Здесь место прям под шкаф поезд, здесь тоже. И тут можно шкаф разместить. Далее эту комнату можно сделать... Детской. И еще одна комната. Если тут сделать дверь, повторюсь, то она будет непроходная. Итого полноценная трешка. С детской комнаты вид будет на соседний дом, на пальмы, и с балкона. Балкон, кстати, обратите внимание, какой большой. Тут можно вообще лежак установить. Из балкона открывается вполне себе хороший вид между домами. Ну, а мы двигаемся дальше. Второй этаж. Вот здесь санузел с освещением. Смотрите, какой он просторный. Планировка такая же. Давайте сравним вид. Кстати, на первом этаже вид не показал. Он практически такой же. Вот так вот, наверное, лучше будет. Слышите? Поют птички. Видно горы. Зелень здесь очень тихое место. Мне нравится. Я люблю сюда приезжать в гости к своим друзьям. Сравниваем видовые характеристики. Цветочки на каждом этаже. Это вид с третьего этажа. С третьего этажа, конечно, поинтереснее. А это четвертый этаж. Четвертый этаж вид с детской комнаты. И четвертый этаж вид с балкона. Неоднократно видел здесь рыбаков, а значит, рыба есть. Итак, все квартиры одинаковой площади, 87 метров по 180 тысяч за квадрат. Кстати, статус жилое помещение, с пропиской нет никаких проблем. Дому лет 6, а то и 7. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Не забудьте поставить лайк, ведь это совсем несложно. Подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также много чего есть в соцсетях, в Инстаграм, в Телеграм. В общем, у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Вокстрит. До новых видео. Пока.